Здравствуйте, с вами Дмитрий Иванов, директор агентства недвижимости Новая Квартира, город Саратов, работа до 2004 года. Итак, хочу вам рассказать сегодня об одной ошибке, которая мешает при получении ипотеки или финансировании ипотечного кредита. К сожалению, один из моих клиентов столкнулся с этой ситуацией, и я ее сейчас опишу. Вот смотрите, у нас сейчас очень много интернет-магазинов, на которых находится есть возможность получить какой-нибудь небольшой потреб-кредит. Причем треп кредит вам может быть не, дан, не просто банк какой-нибудь, а какая-нибудь микрофинансовая организация. И вот как получается: обращаются, хотят купить какой-то товар, там тысяч за 10, обращаются с заявочкой на покупку э, этого товара, им дают кредит на 10 тысяч, но товар не оказался. Через несколько дней появляется какой-то другой товар, делают новую заявочку. Товар есть, покупают. И спустя полгода захотелось еще купить небольшую безделушку за 5000 взяли опять микрокредит вот в результате получается что по факту было 3 заявки на 25000 а реально взято 2 кредита на 15000 тут захотелось взять ипотеку и с чем столкну, столкнулись столкнулись с тем что при определение налоговой нагрузки, выяснилось, что банк не готов дать ту сумму, которую нужно. Из-за чего? А потому, что вот эти микрокредиты сильно резали вашу заемную способность. Потому что первая заявочка, которая была не одобрена, но не была выдана, ее кредитная история показывает как выданную. И, так сказать, аналитики банка ну, дают денег значит, не меньше, чем хотелось бы. Пытается, э, клиент пытается решить вопрос с помощью звонка, но звонок платный, это не банк, здесь платный звонок. И дальше сообщаю, что ваша очередь, э, ждать своей очереди 45 минут. То есть, представляете, вам нужно звонить в другой город, платить за междугородку и ждать 45 минут только своей очереди. И не факт, что через 45 минут вас соединят, ведь как это бывает, через 20-30 минут может быть сбой звонка. Деньги могут кончиться, все-таки междугородка это достаточно удовольствие. Это такое не, удов... не у всех есть тарифы, которые позволяют звонить по всей стране и разговаривать бесплатно. Дальше. Пишут заявочку через почту о том, что подтвердили и, ну, там, и дали информацию. А в ответ тишина. Никто ничего не сообщает. То есть мы, получается, с чем сталкиваемся? Что кредит выдан, информация внесена неверно и ипотеку взять не можем. Да, конечно, когда этот вопрос мой клиент это решит, но на данном этапе он получит довольно большие осложнения. Также и вы, прежде чем брать такие небольшие микрокредиты в микрофинансовых организациях, подумайте, чем для вас это может обернуться. Не получится ли, что вы таким образом, столкнувшись с какой-то неизвестной организацией, которую вы не можете найти, она находится где-то в интернете. Потом будете мучиться за доказательством, сколько вы взяли, чтобы вы все погасили, у вас нет таких просрочек. Если вы же берете каких-то микрофинансов, я не, не, ничего против них имею, но так, чтобы вы их могли найти и были уверены, что да, эта фирма находится где-то вот здесь, и вы к ним придете, может какие-то документы подтвердить. Если это где-то находится в интернете, неизвестно где, ну, стоит подумать, может все-таки легче подождать и накопить эту небольшую сумму денег и купить уже за свои наличные деньги, а не портить себе и создавать такие проблемы. С вами был Дмитрий Иванов. Если этот совет был вам полезен, то буду очень благодарен, если поставите лайк. Также, если у вас какие-то появились вопросы по кредитам, задавайте их в комментариях. Всего хорошего. До свидания.